Супер блогер не нажал кнопку снимать. Вообще четко. Молодец. В общем, это ложек небольшой. Мы... Вот это вот башка. Да. Я, немного, я не... В бане купался. Я немного мокрый, да я в бане был. Азат делает превью. Почти превью. То есть видео, вы, наверное, уже увидели его, то есть я на своей странице тоже опубликовал для вас. Про паркур Азата. Типа, когда, когда сильно хочется в туалет. Вот это вам превью делает, вот процесс создания превью. Я пока расскажу. Вы, как могли заметить, я, у меня висит расписание дня, распорядок дня. И я встаю в 4.30 утра. Да. А сейчас сколько времени Вот Сейчас сколько времени? Вот двадцать пятьдесят уже одиннадцать часов. Ты должен был лечь спать два часа назад. Да. Вот, вот теперь да, делай себе отчет, какой ты самостоятельный. Ну я просто приехал, я вчера лег. Да, мы завтра вставим в 4 утра и пойдем гулять. Я даже камеру не буду двигать, посмотрите вот просто. И вот сейчас вот, смотрите, сейчас вот просто возьму и вот это уже будет следующий день, смотрите. Все, это утро четыре сорок. Рассветы. Бэттеш. Фак. И пошли. Так, блогеры даже, блин, на элементарную зарядку идут с камерой. Ну и ч, красотки? Ну, Супер модные бахи. Ой, видите, галоши. Черт. уже 20 километров да. да, кстати, нет, 21 первый Ой, я с У Слышь, все лево. А, этот э, Маньяки есть? Не было до того, ты принесли В общем, мы добежали до магазина Расстояние от дома до магазина примерно Сколько километров? Километр один, два. Вот такое просто раз.. Ч творишь? Так, сейчас мы посмотрим дом Тимуса. Наконец-то я сделаю румтур. Это я сделаю румтур. Я сделаю сам румтур на твой дом. Итак. Румтур на дом не может быть. Хотя не может быть. Хотя румы эта комната вообще. Вот, в общем его дом. Он не страшно. Я боюсь там Тимус заживет. Страшный Тимус. Да. Блин. Ну а он ну тут проспался рядом. А, а я сходил в этот на проездку. Да? И что там было? Ну короче, я там побегал на рассвете. плю, а я тут сплю плю надо пяти и хотя бы поспал, нормальный как нормальный человек А зато плохо от морозы Что вы скажете по этому поводу? Не пойду на эту пробежку больше уже. У меня руки не мели сердце что-то стучит ой, ой, ой. сердце стучит, короче и Да этот чай хочу, пошли горячий чай пить Чай, чай, чай Тот самый рабочий стол О, стим уже закрылся, значит интернет очень хороший Офигенное солнце, рассвет. А сейчас время знаете сколько? 5.21. Э, В общем, я подключаю эту камеру и начинаю монтировать.